Я приветствую всех, а сегодня мы будем готовить сладкий фруктовый пирог из песочного теста. Для этого нам потребуется для теста 150 грамм или один полный стакан пшеничной муки, 50 грамм или 2 столовые ложки сахарного песка, 1 грамм или 1 пятая чайной ложки соли, 90 грамм грамм сливочного масла и 1 куриное яйцо. В качестве начинки мы будем использовать заварной ванильный крем и фруктовый слой. Для создания фруктового слоя нам потребуется 300 грамм свежих фруктов, у нас это 200 грамм вишни и 100 грамм абрикоса, 50 грамм или 2 столовые ложки сахарного песка, 7 грамм или 1 2 столовой ложки желатина, и 35 грамм или 2 столовые ложки теплой воды. Начнем приготовление теста. Для начала объединяем сахар, соль и теплое сливочное масло. Сюда же добавляем куриное яйцо и продолжаем вымешивание теста. тесто вводим в пшеничную муку и замешиваем тесто до полной однородности. Когда тесто стало равномерным и эластичным, перестало липнуть к рукам, мы завершаем замес теста, наше тесто полностью готово. Полностью подготовленное тесто накрываем крышкой или пищевой пленкой и отправляем на 20 минут в морозилку для охлаждения. Охлажденное тесто нам будет намного легче распределить в форме для выпекания. О том, как приготовить заварной ванильный крем, подробно можно посмотреть вот в этом видео. Кратко расскажу об этом здесь. Для заварного ванильного крема нам потребуется одно куриное яйцо, 25 грамм или 2,5 чайной ложки кукурузного крахмала, 40 грамм сливочного масла, 75 грамм или 3 столовые ложки сахарного песка, 1 грамм или 1 четвертая чайной ложки ванилина и 250 миллилитров или 1 полный стакан молока. В емкости для нагревания объединяем сахарный песок, ванилин, куриное яйцо, кукурузный крахмал и сюда же добавляем 1 полный стакан молока. Все смешиваем до однородности. Завариваем крем на среднем огне, постоянно перемешивая. Постоянное перемешивание крема необходимо для того, чтобы крем заварился и не подгорел. Через некоторое время крем загустеет. И после первых э, пузырьков воздуха его необходимо проварить еще в течение минуты. После этого крем снимаем с огня. И пока крем горячий, вводим в него сливочное масло. Смешиваем все до однородности. Готовый крем укрываем плотно, прямо по крему пищевой пленкой. Это делается для того, чтобы на креме не образовывалась твердая корочка. И после этого отправляем крем для охлаждения в холодильник. Включаем духовой шкаф на разогрев при температуре 180 градусов. Уже охладившееся песочное тесто достаем из морозильника и выкладываем тонким слоем по форме для выпекания. Небольшое количество, около 1,5 теста, откладываем в сторону. Оно нам потребуется для того, чтобы сформировать у песочного коржа бортики. Бортики формируем по форме для выпекания на высоте 3-4 см. Полностью сформированный корж до начала выпекания протыкаем вилкой. Это необходимо для того, чтобы воздух, который будет выделяться в процессе нагревания из теста, не создавал воздушные пузыри и выходил свободно. Выпекаем корж в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Пока выпекается корж, займемся подготовкой свежих фруктов. Для этого фрукты моем и освобождаем от кусточек. фрукты добавляем сахар и после завершения подготовки фруктов ставим их на средний огонь. После закипания фруктов даем им прогреться еще в течение 5 минут. В это время фрукты отдадут свой сок и растворят в соке весь сахар. Снимем фрукты с огня, отставим их в сторону для остывания и в это время объединим две столовые ложки воды и желатин. Оставим желатин для набухания. Прошло 30 минут. Песочный корж уже выпечен. Достаем из холодильника охлажденный ванильный крем. И наносим ванильный крем наверх песочного коржа. Объединяем уже остывшие ягоды в сиропе с набухшим желатином. Перемешиваем так, чтобы ягоды не раздробились. И ягодная начинка нашего пирога готова. Поверх песочного коржан уже наполненного ванильным кремом, выкладываем ягодную начинку. В качестве фруктовой начинки мы использовали два вида ягод абрикосы и вишня. Так вкус будет более разнообразен, но можно использовать и один вид фруктов. Сформировав полностью фруктовую начинку, заливаем ее остатком фруктового сока с желатином. Наш пирог полностью готов и прямо в форме ставим его на 2 часа для охлаждения в холодильник. Прошло 2 часа, вынимаем из холодильника пирог, достаем его из формы и располагаем на сервировочном блюде. Дополнительный пирог можно украсить веточками и цветами съедобных растений. У нас это листья смородины и цветок на Посмотрите, как выглядит наш пирог порционно. Три слоя пирога, просто шикарно. Рассыпчатое песочное тесто, нежный ванильный крем и свежие фрукты в желе. Что может быть лучше? Я надеюсь, вам понравилось это видео. Приятного вам аппетита!